В момент укуса жертва получает психическую команду, настолько сильную, что она способна подчинить себе даже динозавры Это гуманный биологический пакт, выработанный за многие миллионы лет. Жертва делится кровью, но сохраняет жизнь. Поздравляю, теперь ты один из нас. Ты просто еще не понял, как тебе повезло. Вампиры используют те же ментальные конструкции, что и человек. Но его мысль движется по другому маршруту. Мой мозг начал работать по-новому. Это диктатура, как сами понимаете. Гуманная эпоха Vampire Empire. Empire. Вселенской империи вампиров. Или, как мы пишем в символической форме, Empire. V. Ты не похож на людей, я должен об этом помнить. Пора завязывать с этими левыми понтами. что теперь? Жить как паразит? Так ты есть паразит. Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм про вампиров, чтобы никто из людей не догадался, кто и как сосёт красную жидкость на самом деле.